Меня зовут Ксюша, мне 11 лет. Английский язык я начала учить в 7 лет в школе ILS. Решила учить язык я сама, а мама с папой осуществили мою мечту. Придя в эту школу, мне стало легче разговаривать на английском языке. В школе мы этого не проходим, а все то, что тут проходим, то, что мы не будем этого знать в школе. Пришла я в эту школу с небольшим багажом знаний, но сейчас я могу спокойно и свободно пообщаться с человеком из другой страны и познакомиться с ним. Здравствуйте, меня зовут Октавиан. Я учусь в школе ILS. Мне это нравится, потому что данная программа намного опережает школьную. Я могу легко отвечать на вопросы учителя и стать отличником. Меня зовут Петя и мне нравится заниматься в школе ILS, потому что здесь весело и интересно. И сильная программа. Благодаря ней у меня легко получается учиться в школе. Меня зовут Костя, мне 11 лет. Я учусь в школе ILS. В этой школе я научился разговаривать по-английски, писать, читать. Приходите в нашу школу ILS, вы получите много удовольствия и знания английского.